Команда КВН 35 пискарей школы номер 35 добрый, добрый вечер, друзья! А для начала я хотела бы вам задать вопрос: кто украл мой словарь с русскими пословицами? Не пойман, не вор. А, значит, это ты, тебя очень легко раскусить. Ну, первый блин комом. Так, ладно, все, хватит, поехали. Тише едешь, дальше будешь? Да поехали уже. Представьте учительницу, которая немного увлекается рэпом. Дорогие мои ученики, хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, с первым сентября. А также хочу пожелать. Отец учит дочку стрелять. Дочь, он видишь твоего кабана, да? Ага. Вот у него по любому си есть. Пошли. себя узнают девушка отключила уведомление о своем день рождения чтобы посмотреть кто ее поздравит о мама написала купи хлеба Ай. о парень написал мы расстаемся даже с днем рождения не поздравил поздравляем вас с днем рождения желаем вам всего самого наилучшего В вашем мтс ну, у меня же билайн меня что совсем никто не поздравит очень странная кассирша с вас 350 рублей чего какие 350 рублей а я это брать не буду Кристин, у нас отмена что случилось опять халява. у нас еще с прошлого раза Очень плотно проникли в нашу жизнь. Итак, представим ограбление квартиры. Привет! Привет! Как погуляли? Отлично. А, -а где были? Ну, я же тебе говорила, что мы ходили с Настей по магазинам. Пять часов по магазинам. Здорово! Так, а что всем купила? лежать, никому не... Да, ничего, мы просто ходили, смотрели. А потом заехали к Насте, посидели, поболтали. Как хорошо. Посидели, поболтали. А знаешь, как прошел мой вечер? Сначала я покормил детей бутербродными с вареньем, а потом отмывал их от этого. Мы хотели спеть песню «Как мы любим КВН» Скорей, спасибо! спасибо.